салют друзья начинаем передачу из лос-анджелеса и хочу остановиться на том что вот этот тест цветной тест о котором я говорил очень много сотни людей хотели узнать как бы насколько это точно игрушка это ли вообще серьезно это или нет но эти тесты все уже были разработаны давно и оригинальные тесты разработки идут из Германии, немецкими врачами. Вот. Но я постараюсь вам расшифровать. Вот видите, 7 различных цветов. Вот. Это значит красный, потом промежуточный, может быть, малиновый цвет. Потом идет оранжевый, вот желтый, потом идет значит, зеленый. И потом идет значит зеленый. Это вилочковая железа. Какой-то Purple. Я уже не помню, как на русском языке. Вот. Violet. Надо перевести на русский. Это голубой. Значит, это область щитовидной железы, пара щитовидной железы. Это синий, видите, это близко очень. Значит, если поражается щитовидная, она будет обязательно поражаться верхние чакры. И значит, это будет третий глаз. Третий глаз это синий, так уровень, значит, вот между бровей, вот гипофиз и внутренние, значит, железы внутренней секреции там в мозгу где-то в середине, а это фиолетовый цвет. Значит, когда я говорю цвета, это значит органы располагающие ниже. Значит, это вот корневая чакра. Она говорит о том, что человек вот вы выбираете. Это как бы самодиагностика диагностика. Вам не хватает вот этого цвета. Это значит вам не хватает пищи, ну вот красной, да? Ведь Природа создала Вот это все для того, чтобы Человек ел Некоторые женщины и мужчины интуитивно Вот им не хватает Такого цвета, особенно дети Они точно определяют, что им не хватает Какие фрукты Овощи и ягоды И они не ошибаются Потому что у них инстинкт еще не нарушен Пока родители Не нарушат их А у них сохранен так же, как и у животных Значит, вот это, если вы выбираете красный или малиновый, это значит, человек не имеет достаточно контакта с природой, это корневая чакра, это жизненная энергия, нет контакта с землей, энергии уходит больше, чем приходит. Значит, нет равновесия. Это говорит о том, что нужно больше контактироваться с землей, матерью землей. Вот, значит, и отсюда могут быть еще нарушены менюстрации, гормональные нарушения. Ос, вернее, ослаблены, еще могут клинические проявления не проявляться. А вот оранжевые это уже явные как бы сбои нарушения и зашлаковка в надпочниках. это показывает, значит, какие железы, значит, надпочник, почки мочевой пузырь значит, и первая и вторая чакра может быть мочевой пузырь мочеточники яичники и все болезни связанные вот именно с малым тазом дальше идет желтый цвет желтый цвет это значит первые три чакры это значит физиология все относится к телу Желтый цвет это уже интеллект То, что нас отличает от животных Значит, психологически Человек, который выбрал этот цвет Вот Может быть хорошо Интеллектуально развит Вот, он тянется, значит К высшему, у него, значит Образование может быть хорошее Вот Физиологически это может быть патология Всех пищеварительных органов Что это за пищеварительные органы? Это желудок, это желчный пузырь, это печень, это поджелудочная железа, это толстый, тонкий кишечник, это есть соло-плексус или соло или же значит там какая э, железа, значит здесь будут э, тоже надпочечники, вот. Вот там, где проекция, значит, значит, проекция вот этого солнечного сплетения, значит, там, там будет недостаточно энергии. Естественно, он говорит о том, что у вас не хватает солнечной лучистой энергии, где сразу выявляется нехватка витамина D. Значит, сбои будут вот в этих органах. И, как следствие, могут быть все пищеварительные болезни. Вот. Включая дисбактериоз. Это гастриты, атероколиты, язвы, значит, H. pylori, всякие вирусы, бактерии, паразиты, газы. Вот представьте себе, что если газы, значит, могут быть проблемы и с сердцем. Это могут быть и грудная жаба, и и другие ишемические расстройства. Все из-за того, что пищеварительные органы нарушены и не хватает жизненной энергии, вот, Нет батареи заряженной. Она разряжена. Дальше вот видите, зеленые, зел зел это уже область легких, это область уже сердца и сосудов. Значит, зашлаковка будет в этих органах. И, естественно, если человек выбрал это, значит, заниженная иммунная система. Дальше идет, значит, этот цвет, purple. Здесь говорится о том, что действительно уже сильная зашлаковка и нарушение иммунной системы, сбои. Как результат может быть и женские болезни, и герпесы, и гепатиты, и кандидозы и так далее. Потому что... Вилочковая железа, она заведает иммунной системой. Значит, надо так работать с ней, для того, чтобы ее пробуждать, стимулировать. Вот. Дальше идет синий цвет. Вот синий цвет, голубой цвет. Вернее, голубой цвет, синий цвет. Голубой цвет ⁇ это щитовидная пара щитовидной сбои. Вот. но ну, аккуратность очень большая. Если человек, не думая, выбирает, значит, он как бы сам себе ставит диагноз. И, и эта пища тоже не хватает вам. Значит, это щитовидные пара щитовидная, значит, это слабая энергия. И все болезни, включая канцер, рак, это тоже зависит от вот, функции. Значит, если здесь слабо, вы выбрали, значит и яичники яичники тоже будут больны то есть яичники тоже не будут выбрасывать правильно эти гормоны дальше идет значит вот это синие это уже синий цвет вот это уже эти железы шишковидные шишковидная железа гипофиз значит там густая кровь там поражены сосуды там венозный застой и как следствие остальные все тоже будут буксовать а тут же приказы идут, правильно? значит все связано если что-то одно поражается, поражается и весь организм но где-то больше, где-то меньше но в чем диагностика, значит разница между ортодоксальной диагностикой и, и вот альтернативной? что мы, это еще могут клинические проявления не появляться у вас нет никаких жалоб но у вас уже, у, у, уже слабость в этих органах надо делать профилактику не ждать пока оборвется значит вот этот гипофиз и, и гипоталамус и шишковидная железа в очень запущенном состоянии фиолетовый цвет Значит. Все эти железы фиолетовые показывают, что значит, психологически вы стремитесь значит, к духовным знаниям, вот. вы, значит, стремитесь как бы познать себя, познать мир, вот. значит, ищите главную цель своей жизни, сбои могут быть в физиологии, бессонница, тревожность, какие-то страхи, неуверенность вот тоже все из-за того что здесь зашлаковка теперь дальше вот когда вы определяете свои цвета вы должны значит ну не слепо это принять а еще есть тесты по глазам по ладоням вот. Когда вы заполняете анкету, и там тоже там разные тесты, которые одно другое доказывают, одно другое пополняет. Не противоречит. Поэтому, значит, не ждите, пока, как говорится, петух не клюнет, а сразу начинайте работать, делать профилактику. Потому что с детства, с детства нас уже калечат. Даже когда женщина в беременности, 9 месяцев она же не будет правильно питаться, верно? А потом у нее молока не будет. А если нет молока, чем она будет кормить ребенка? Вот этой смеси, да? И это тоже разрушение. Вот. Плюс прививки, плюс щипцы при значит, неестественной роды. И таким образом, с детства, с самого начала идут процессы разрушения быстро и к 30-40 лет уже проявляются они в виде клинических симптомов, и их не, нельзя заглушать, нельзя их убивать, допустим, подавлять, как делает современная медицина, их нужно значит, выявлять и устранять все причины, которые могут нарушать Процессы физиологические, психологические и духовные. Мой вам совет. Как только вы поймете, что ваше здоровье стоит больше золота, бриллиантов, больше домов, мебели, машины, даже если у вас нет денег, если у вас сильное пламенное желание восстановить свое здоровье, сначала возьмите информацию. Кому вы верите, кому вы доверяете больше всего, оттуда возьмите. Если нет денег, займите у родственников, у родных. Вы молодой человек, вы молодая женщина, вы еще заработаете. Но если вы потеряли здоровье, вы уже никогда не можете заработать. Вот это большая разница. Будем прощаться, друзья. Желаю всем удачи и счастья.